Всем привет! Сегодня хочу сделать подставку для телефона для своего друга Игоря, а что из этого получится, посмотрим. В общем, к величайшему сожалению, не получилось у меня э, снять весь процесс э, изготовления данной подставки. Вот. Приношу свои извинения. То есть не, смог, не успел и не смог я снять процесс обработки. Это непосредственно шлифовка, э, установка вставки латунной э, и обработка э, поверхности. Обработал я подставочку воском вот, В принципе получилось вот так Результатом я доволен Результат именно какой я и ожидал Какой я себе представлял Поэтому всем спасибо Спасибо за просмотр этого видео Если видео было полезным Ставьте лайк И еще раз спасибо